Бисмиллах, дорогой зритель, мы с дозволения Аллаха продолжаем наши уроки. Теперь мы научимся задавать вопрос менхада, кто это. Менхада, кто это. До этого мы узнали, как задавать что это. Менхада, менхада, что это. А вот здесь мы задаем вопрос менхада, кто это. Хорошо. Задаем вопрос. Менхаза, кто это? Отвечаем. Хазар Табибун, это врач. Хазар это врач. Следующий вопрос. Менхаза, кто это? Хазар Валедун, это ребенок. Хазар Валедун, ребенок. Валедун, ребенок. Менхаза, кто это? Хазар Талибун, это студент. Ада-палибун это студент. Аха-да-валядун. Ля. Ада раджун. Ля. Ахада-валядун. Переводится вот так. Это ребенок. Это ребенок. аха валядун. Это ребенок. ребенок. ребенок. Ля. Нет. а да Это мужчина. Раджулен ⁇ мужчина. Вот, например, э, давайте сейчас приводим примеры, чтобы было интересно и чтобы запомнить эти слова. Табибун э, – врач. Многие родители стараются, чтобы их ребенок стал врачом. На арабском, скажем, их ребенок. Они хотят, чтобы их ребенок стал Табибом. Табиб. Врач. А, насчет валет. Когда арабы зовут ребенка, они говорят Я валет. валят, валят это ребенок. Талиб это студент. Студент который какого-то университета. Палиб Вильджами. А". Студент. Палибун. И раджуль, например, раджуль мужчина. Будь мужчиной, говорят кому-то. Будь мужчиной. То есть будь раджуль. Хорошо. Продолжаем. Задаем вопрос. Махада. Ага, не Манхада, вот здесь. Махада. Это что это? Ада Это мечеть. «Ман-ха-да». Кто это? Это торговец. Или же бизнесмен, скажем. По, по современному, да? Мэхада, что это? Мы задаем вопрос, когда спрашиваем про неразумных. А вот менхада про разумных. Поэтому, когда мы спро спросили про торговца, сказали менхада, а про мечеть сказали мэхада. А теперь давайте познакомимся с некоторыми животными. хада кальбун Это собака. Кальбун. Это собака. Ахада-кельбун. Это собака. Ахада-кельбун. Это собака. Ле. Хада-петтун. Нет. Это кошка. Петтун. Тонна это кошка. Кальбун собака. Адахаймарун это осл. Хаймарун осл. «А это осел. Ла хада Он показывает лошади и спрашивает, это осел. И, конечно же, ему ответят, что нет, это лошадь. ХИСАНУН ЛОШАДЬ ХИСАНУН Хаймерун АСЁЛ ХИСАНУН ЛОШАДЬ ОМАХАДА А что это? ОМАХАДА Здесь ВА переводится как А Или же можно перевести как И И что это? Но здесь, я думаю, более подходит... Если мы будем перевести ее как «а». А что это? Это верблюд. Это верблюд. Что это? Это дикун. Дикун – это петух. Дикун – петух. Дикун. Теперь спрашиваем, «Мэн «Кто это?» Отвечаем, «Хада мударрисун». Это учитель. Мударрис – учитель. Дарс – это урок, а тот, кто э, преподает урок, это мударрис. Дарс – и преподаватель, мударрис. Хада мударрис – это учитель. А камисун? «Это рубашка?» «Ля, а да миндилюн?» «Нет, это платок!» Он показывает платок и спрашивает «Это рубашка?» И, конечно же, ему ответят «Нет, это платок!» «Миндилюн?» «Платок!» И использует миндиль еще как салфетка. Например, вы если скажете официанту, что Миндиль, пожалуйста. Он приведет вам салфетку. Миндильунс. Платок. Дорогой зритель, после этого у нас начинается упражнение. И первое упражнение у нас очень легкое. Потому что там всего, требуется, всего лишь требуется, чтобы мы читали и переписали. Давайте начнем. Нагада. Что это? هذا قلم هذا روشك هذا كلب هذا من هذا هذا طبيب هذا جمل أهذا كلب لا هذا قط أهذا ديك نعم أهذا حصان لا Адахимарун. Адаминдилун. Ахада валядун нам. Это ребенок, да. Манада, кто это? Адараджун. Это мужчина. Продолжаем. А все здесь заканчивается уже первый урок. И после первого урока я поставлю тесты. Для тебя, чтобы, отвечая на тесто, ты узнал, на какой степени ты знаешь первый урок, приблизительно, конечно.